Здравствуйте! Сегодняшняя встреча наша с вами онлайн будет посвящена Ивану Ахлобыстину, бывший священник, нынешний актер, который недавно высказался по поводу гендерных стереотипов. Я хотела заглавить вообще это видео «Иван Ахлобыстин спасает женщину от медведей», но решила немножечко по-другому. Не делать кликбейтный заголовок хотя данная фраза взята фактически из его пропагандистской речи по поводу того что женщины должны стоять у плиты рожать mm -hmm. детей а мужчины mm -hmm. бегать по москве искать медведей от которых они же будут защищать женщин я как представительница феминизма не в восторге от таких речей если женщине окей, okay, если ей нравится заниматься детьми, домашним хозяйством, то не вопрос. Феминизм это не про запреты. Но в целом ситуация по стране, плюс мы живем в 21 веке, когда женщина mm -hmm. уже абсолютно самостоятельная единица. Не нужно, чтобы кто-то убивал мамонта условно и э, приносил ей чтобы все могли покушать. Да и дуг, если не ошибаюсь, по-моему, в 156 миллиардов по алиментам, явно не похож на защиту от медведей. Мы разберем сегодня его характер, его точку зрения. Сразу скажу, очень лайтово. Бадзи намного более глубокая система. Но это видео носит скорее познавательно-развлекательный контент. И прежде, чем мы начнем разбор, я хочу предупредить от камней в мой огород. И эти камни будут жестко мною баниться. То есть, напомню, феминизм – это не про унижение, это не про ненависть к мужчинам, это не про запрет там, брить подмышки женщинам или предписание носить там, только штаны или платья. То есть, прежде чем вам захочется что-то написать по поводу феминизма, прочтите мать часть. Это не про то, что женщине запрещено рожать или вести хозяйство. То есть, пожалуйста, полно женщин феминисток которые имеют семью и имеют детей. Это про права женщин. Ну и от Медведей давно уже никого не нужно защищать. То есть такие речи на данный момент вызывают большое удивление и недоумение. Приступаем. Вопросы и комментарии по теме разбора я приветствую, так что пишите в комментариях к видео. Я обязательно все почитаю. Иван Охлобыстин рожден в день водяной лошади. То есть, да, мы видим день-вода и это иероглиф лошади. Очень часто люди говорят, я родился в такой-то день, я родился в этот день, но на самом-то деле, точнее в год того, в год того, но на самом деле на нас еще влияет час, день, месяц и год. Вот Иван Охлобыстин, рожденный в день водяной лошади, то есть в его личности содержатся два абсолютно противоположных элемента – вода и огонь. Такое сочетание дает воинствующий характер. То есть ну, попробуйте налить воду в огонь, да, сразу пар повалит. И очень непредсказуемый, а то и вспыльчивый. То есть эти две стихи подружить очень сложно. Между тем это сильная личность и раскрывается она в основном только через упорство и труд. Одна из причин того, что данный человек не может видеть другую сторону, другую точку зрения, это вот как раз его день и год. То есть очень высокий, сильный соревновательный дух. Отступать не умеет, будет биться до конца. И к этому мы еще вернемся. У него еще есть показатели в карте подобного рода. Год уже огненной лошади дает еще более своеобразный характер и сообщает нам, что мнение этого человека всегда верное. А даже если и неверное, то, как говорится, смотрите пункт первый. Я всегда прав. Приведите вы ему хоть сто аргументов против. Он всегда все равно останется при своем мнении. Даже если оно... Ошибочная. Между тем, нельзя сказать, что этот человек самодур, потому что вода сообщает нам о его умственных способностях и ровно как и лошадь о высокой степени коммуникации. То есть поговорить с этим человеком, несмотря на все это, достаточно интересно. Также мы в году и в дне видим символическую звезду генерала. И из всего того, что я сказала, складывается картина человека тиранического типажа. Что такое звезда генерала? У нас у каждого человека есть много разных звезд. Как положительных, так и отрицательных. Более того, любая звезда сама по себе содержит положительные и отрицательные качества. И у них людей может проявляться в более положительную сторону, у других в более отрицательную. Это еще зависит от многих нюансов самой карты. Смотрим звезду генерала по земной ветви дня рождения. Земные ветви это все, что находится вот здесь вот внизу. Один из вариантов проявления такой звезды это наличие лошади. То есть, если вы в дне у себя видите лошадь, и она еще где-то стоит, допустим, в часе, в месяце, либо в году, какой бы она хлобыстина, то значит у вас есть эта звезда генерала. Вот она лошадь, вот так выглядит иероглиф. Это же сочетание дает высокую трудоспособность инициативность и большую результативность, что мы, в общем-то, и наблюдаем поочию. Я хоть и не сильно в курсе его биографии, но даже он у меня на слуху. Кстати, мне интересно, кто знает, не было ли у него крупных скандалов в 2020 году. Напишите в комментарии. Его карта такого рода, что вполне мог устроить... Пару, тройку лет назад, 23, да, у нас сейчас год, то есть три года назад несколько скандалов, достаточно крупных. Все вот эти нюансы, которые мы рассмотрели, они дают отсутствие возможности прислушиваться к другому мнению, компромиссу и, между тем, большое желание стремление влиять на других. Лошадь социально активная, то есть это всегда общественные деятели, мы понимаем почему он, собственно, да, занялся профессией актерской. Это общественные деятели. Плюс у него еще в карте очень много правильного богатства. То есть, когда одно, окей, когда перебор, оно начинает приобретать уже не всегда положительные качества. И перебор с его правильным богатством говорит нам о том, что Иван ⁇ это тот человек, у которого что в голове, то и на языке, с одной стороны, это хорошо, да, когда человек открыт, и ты не ждешь от него какой-нибудь гадости. Ну вот мне вот интересно, как вы считаете, вот стремление к власти, могло ли дать ему желание уйти с пути за священнослужителя? Если вам нравится такого разбора, пожалуйста, ставьте лайк. И напишите, кого бы вы еще хотели видеть на моем канале. У меня уже есть следующая задумка. Я разберу еще одного интернет-психолога, с которым недавно, точнее, с которой недавно был скандал. Ну, а дальше все зависит уже от вас. А если вы хотите научиться видеть людей насквозь, разбирать их более глубоко и полноценно, понимать, кто вас окружает и как с ними взаимодействовать, Записывайтесь на обучение Бадзе, которое стартует в июле две тысячи двадцать третьего года.